Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла. Страсть не может с глубокой любовью дружить. Если сможет, то вместе недолго им быть. Показывать можно только зрячим, песню петь только тем, кто слышит. Дари себя тому, кто будет благодарен, Кто понимает, любит вас и ценит. Я пришел к мудрецу и спросил у него, Что такое любовь. Он сказал, ничего. Но я знаю, написано множество книг, Вечность пишут одни, а другие что миг, То опалит огнем, то расплавит, как снег, «Что такое любовь?» «Это все человек». И тогда я взглянул ему прямо в лицо. «Как тебя мне понять?» «Ничего или все?» Он сказал, улыбнувшись. «Ты сам дал ответ. Ничего или все?» «Середины здесь нет». В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства.